Эта история может показаться кому-то сказкой, кому-то бредом. Каждый судит по-своему. Но есть много людей, которые, может быть, и слышали, или знают схожие истории с моей. Есть у меня подруга, Алена. Вместе за партой сидели, жили по соседству. В общем, были не разлей вода. У Алены были высокие амбиции. Она хотела быть лучшей во всем, а главное, известной и непременно богатой. Наши пути после школы разошлись. Я осталась в нашем городе, а она уехала в столицу. А потом родители ее, вслед за ней из города, уехали. Однажды мне на телефон сообщение пришло от Алены. С просьбой срочно встретиться. Я, конечно, удивилась и обрадовалась одновременно. Ну и, конечно, согласилась навстречу. Алену я не узнала сначала. Она была на себя не похожа. Черные волосы, а ведь блондинкой была. Лицо какое-то хищное, злобное. А главное глаза. Они у нее голубые были, а стали черные. И как будто провалились. Когда она заговорила... У меня волосы зашевелились. Голос ее звучал глухо, как будто из могил. Уехав после школы в столицу, долго моталась в поисках работы. Голодала даже. Как-то в интернете наткнулась на объявление. Куплю душу, дорого. Взяла с дуру да отправила ответ. Продам за сто миллионов. Уже забыла про свои глупости как однажды, поздно вечером, в дверь раздался стук. На пороге стоял мужчина. На вопрос, вы к кому? Он ответил, к вам. Вы писали объявление, я принес ваш контракт. Когда я его прочитал, у меня волосы на голове зашевелились и ноги отнялись. Я на него боялась взглянуть, потому как поняла, кто ко мне пришел. Я смогла только прошутать, что пошутила, не всерьез восприняла объявление. Человек только усмехнулся. Ты скоро получишь свои миллионы. Он ушел, а я вдруг сильно захотела спать. Мозг был как в тумане, как будто не со мной все это. Проснулась, голова легкая, все хорошо, светило солнце, пели птицы. Успокоилась, подумала, бред какой-то. Приснилась, наверное. Выскочила из дома в магазин за продуктами. Продавец мне сдачу не смогла сдать. Предложила лотерейный билет. Я когда про этот билет вспомнила, то оказалось, что выиграла дикпорт. Сто миллионов. Меня будто толком ударило. Получается, я все-таки сделку заключила с ним. Что мне теперь делать? Я не могла денег отказаться, получила их. Купила родителям дом за границей, себе дом. И все, что хотела, и о чем мечтала. А теперь я боюсь. Придет время платить. Почему? Что со мной? Не понимаю. Я не могу есть и спать, не хочу выходить на улицу. Я как могла успокоила ее. И дала ей совет читать Библию дома перед иконами. Алена ушла. А я еще долго сидела и думала. Какая смертельная опасность ей угрожает? Что теперь будет? Где она сейчас? Она уже неделю не отвечает на звонки. Возможно, уехала к родителям. Адрес она не дала. Буду надеяться, что с ней все хорошо. Я прошу всех быть осторожными и всерьез задуматься, когда и с кем вы собираетесь заключить сделку. Она может быть необратимой.